Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две важные симметричные позиции, которые часто встречаются в практической игре и которые полезно знать. Первая партия. Белыми играл Марцин Гжесяк, многократный чемпион Польши по бразильским шашкам. Черными играл литовский международный гроссмейстер Арунас Нарвайшас. Чемпион СССР по русским шашкам и чемпион мира по бразильским шашкам. Партия игралась в бразильские шашки, но эти варианты э, подходят и для русских шашек. Э, был разыгран дебют, двойная игра Бадянского. АБ4, b 5 и белые не стали меняться, bc 5 просто ушли на бортик, b э, 5 Черные также не меняются, повторяют ходы белых, Ж4. Белые вываливаются в центр CD4 и черные сами начинают бороться за центр. Разменом FE5 и бой на E5. Обе стороны подтягивают свои сильные левые фланги. BC3, h 7 AB2, e 6 BA3, g 6 В этой позиции белые пытаются как-то ослабить давление черных и меняются CD4. Грозит. Размен bc5, чтобы его предотвратить, черные сами занимают пункт c5, ходом bc5. Далее в партии было cb2, черные снова занимаются на 5 и белые меняются f4. Далее fg7, bc3, gf6. И возникает очень важная, часто встречающаяся позиция. В партии был возможен ход GH2. Мы его потом рассмотрим на основе партии Юрия Королева и Сергея Белашева. А в партии Гжесяк Норвайшас белые допустили ошибку. Сыграли cd4. Бразильские шашки этот ход еще не проигрывает, есть тяжелая ничья. А в русские это уже проигрыш. Смотрите. Черные меняются fg 5. После размена возникает симметричная позиция. Запомните ее. В этой позиции начинающий проигрывает. Ход белых. Бразильские шашки еще была ничья. В русские это уже 0. В партии последовало ЕД2 и черные меняются. ДЕ5. И возможны два хода. dc 3 и ЕД4 за белых. В партии Марксен сыграл ЕД4 и черные начинают атаковать ослабленный правый фланг белых, GF4. Грозит FG3, поэтому ход GH2 вынужденный. Далее, черные укрепляются на своем правом фланге, BA7, чтобы не было хода DC5 из-за CB6. Ну и после хода DC3 они играют HG5. Белые меняются, FE3, лучшего не видно. Ну и черные занимают важный пункт F4, GF4. Белые играют e 2 и на ход ЕФ6 играют dc 3 Белые подстроили ловушку. То есть сыграют, хотят сыграть АБ6. Ну и по правилам бразильских шашек. Белые, э, черные обязаны будут побить 2. Затем белые сыграют СД4. И получат какие-то шансы на ничью. Но Аруна Снорвайшас сейчас четко гасит э, в зародыше любые шансы на ничью у белых ходом СД6. Далее в партии было dc5, лучшего не видно. Ну и на ход d5 белые меняются назад. cd4. Все форсировано. Черные ведут свою шашку в дамке hg3. Белые также пытаются прорваться на правом фланге черных cd6. Ну и после хода gf2 выясняется, что белым в дамке не пройти. После размена э, dc7 черные пожертвуют шашку и поставят дамку. На поле g1, обрезав шашки белых, ход похода в дамке по двойнику. Поэтому в партии Марцин еще посопротивлялся, сыграл а, b 4 Ну и на ход fe5 белые сдались. Еще можно было, конечно, сыграть d3, но тут у черных четкий выигрыш. Бьем вперед на поле d2. Затем ставим дамку на c1, приходится отходить. Затем нападаем с поля a3. И белым здесь можно сдаться смело. Уже. То есть, друзья, мы выяснили в этой позиции... Так. После размена еще был возможен ход dc3. Здесь у черных также выигрыш и в русские, и в бразильские шашки. Черные меняются вперед и грозят э, сыграть fg3. Поэтому белым приходится меняться назад. fe3. Черные играют hg3. И видите, э, они побеждают за счет того, что нет нападения с поля H2, так как черные провойдут удар, сыграют ED6 и DC5, и проходят дамки. Поэтому белым приходится играть ED2. Ну тут самый простой выигрыш такой. Допустим, играем EF6, и на ход DC3 снова играем b 7 не давая пошевелиться белым из-за хода CB6. Приходится играть с d4, тогда играем gh2. То есть у нас, видите, была наивыгоднейшая позиция, за счет нее у нас есть запасной ход. Мы на ход bc5 играем d7, полностью связали силы белых. Белые, видите, проигрывают за счет отсталой шашки а 3 На единственный ход ab4 играем fg5, Ну после единственного хода d 5 снова меняемся gf4. Снова единственный ход gf2 играем. Е6. Ну, после жертвы здесь у белых э, проигрыш у всех вариантов. То есть на ход bc5 играем hg3, на b6 меняемся, е e 4 и бьем на c5 с выигрышем. Если же белые жертвуют шашку, играют аб6, ну, просто отдаем две шашки и также выигрываем. Тут ничего сложного. То есть вот эта позиция уже после хода ed 2 она проиграна и в русские, и в бразильские шашки. Но в этой позиции после размена ed 4 бразильские шашки еще есть тяжелая ничья. В русские это тоже проигрыш, запомните. Бьем Ж на Е3, ну и после того, как белые бьют на b 6 играем АЖ5. Белые бьют и меняемся dc 5 Ставим рожон на поле c 3 За счет вот этой шашки c 3 белые здесь проигрывают. B7. Белые грозят сыграть АБ6, поэтому фиксируем слабость белых ходом dc7. Ну и тут есть два варианта за белых. Ход gf2 и ход аб 4 Давайте рассмотрим оба. После хода аб 4 играем cb2. Ну и на ход bc5 ставим дамку. Приходится жертвовать шашку и играть cd6. Тогда ограничиваем шашку белых ход походов дамки. Ходом дамкой на F6. И белым приходится жертвовать вторую шашку. Чтобы пробраться в дамке. Белые ставят дамку. Нападают на шашку черных. Отходим. Снова нападают. Снова отходим. Ну и черные видите грозят провести две шашки в дамке. И легко выиграть эту позицию. Если же белые в этой позиции нападают с поля E3. Тогда здесь вообще простой выигрыш. Проводим небольшую комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем ловим дамку белых в петлю. И побеждаем. Тут ничего сложного. Так, рассмотрели ход АБ4. Еще возможен в этой позиции ход ЖФ2. Э, прошу прощения, не в этой позиции. b 7 ДС7. Вот здесь ход ЖФ2. Теперь играем ЖФ4. Ну и снова. Э, в бразильские шашки здесь есть все-таки ничья. А в русские это проигрыш. То есть в бразильские, как может сделать ничего. Играем АБ4. Видите, отходить СБ2 нельзя из-за удара по затылку ФЕ3. Поэтому приходится жертвовать шашку и играть э, ЖХ2. То есть э, в бразильские шашки здесь можно сыграть dc 3 И в ответ на постановку дамки белые делают присоску АБ6. Согласно правилам большинства, черные обязаны бить две шашки. Белые попадают в дамки. И видите. Ловить дамку белых нельзя, потому что белые сыграют ЕФ2 и даже выиграют за счет оппозиции. Поэтому эта позиция ничейная. То есть бразильские шашки здесь ничья. А в русские, понятно, э, белые здесь проиграют. То есть после размена вынужденного ФЖ3 просто нападем разок. Нападем на шашку С3, затем на шашку Б4. Ну и видите, белые здесь не успевают пройти в дамки из-за оппозиции. Черные побеждают. Если же в этой позиции белые бы разменялись таким образом, это тоже выигрыш за черных. То есть бьем на поле f4 с перебоем. Ну и здесь все форсировано. Dc3 f3, cb4, f2. И на ход bc5 ставим дамку на поле g1. То есть сюда играть бесполезно. Мы выигрываем таким образом. ничего сложного. Если же белые жертвуют шашку, тут можно еще красиво выиграть. Пожертвовать шашку, загнать белых дамки и выиграть за счет противостояния белой и черной дамки по двойнику. Так называемый столбняк. Так, рассмотрели партию Гжесяк норвайшас Теперь давайте, друзья, рассмотрим партию двух международных гроссмейстеров, двух чемпионов мира. Юрия Королева и Сергея Белошеева. Дебют gh4, fg5, бойная e5. Отказанная игра Петрова. Но в этой позиции, видите, слабо играть cd4, так как черные играют hg5, затем захватывают пункт h4 и связывают шашки белых ходом dc5. Здесь у черных большое преимущество. Поэтому в этой позиции обычно играют ab4. Черные нападают bc5 и белым лучше всего закрыться ba3. Черные ставят так называемый тычок и белым видите нападать бесполезно F3. Вроде бы кажется, у белых три нападения, у черных только две защиты. Но за счет косвенной защиты так называемой, черные здесь получают преимущество. Поэтому обычно так белые никогда не играют. Так играть не хочется. Поэтому в этой позиции обычно ходят B5, ну и после хода H7 играют CB4. То есть черные занимают центр, белые пытаются его окружить. В книге «Курс шашечных дебютов Литвиновича негры указан ход GF6. Но на самом деле здесь есть гораздо более сильный ход g 6 В чем идея? После хода АБ2 играем GF6. И варианты сводятся к тем, которые указаны в курсе шашечных дебютов. Там преимущество у черных. А вот после хода FG3, здесь белые уже вообще на грани поражения находятся. Черные играют АБ6. И после всех разменов выясняется, что, видите, за счет шашки 6 белые никогда не смогут разменять шашку F4. То есть, допустим, на такой размен черные грозят сами разменяться. То есть у черных, видите, центр. Важная шашка сильная на поле f4. У белых самое главное отсутствие шашка на поле c1. То есть скорее всего здесь черные даже победят. Какая-то ничья здесь еще есть. Но так играть за белых конечно не хочется. Хочется найти какое-то продолжение, которое э, точно ведет к ничей. Но и оно есть друзья. То есть партия Юрий Королев разменялся d3. Похоже это сильнейший размен. Сергей Белошев сыграл е6 и белые начинают подтягивать шашку g3 ближе к центру. Черные играют fg5, грозят ткнуть gf4, поэтому приходится закрываться gf4. На ход fg7 белые подтягивают отсталую шашку 1, играют b2, ну и на ход gf6 играют bc3. После хода gf4 возникает позиция, которую мы с вами смотрели в первой партии. Только мы ее смотрели за черных. То есть в партии Марцин Гжесяк сыграл CD4 и проиграл после размена FG5. Эта позиция, друзья, в русские шашки проигранная. То есть так играть нельзя. Но в этой позиции все-таки есть ничья. Правильно играть g H2. На первый взгляд, это не суразный ход. То есть белые сдвигают опорную шашку. С дамочного поля получают отсталую шашку h2. Но на самом деле это сильнейший ход в этой позиции. Теперь у черных сильнейший ход f 5 И белые меняются cd4. Черные бьют на c3. Ну и после всех разменов у черных еще небольшое преимущество. Но белые все-таки уравнивают эту позицию. На ход d7 играем dc3. Ну, проводить комбинацию бесполезно здесь. Видите. Так как черные, белые просто идут в дамке. и тут еще черным не сдобровать. То есть приходится в этой позиции меняться, cb4, и белые бьют назад. Ну и далее возможен такой вариант, ab6, cd2, bc5, f 3 cd6, cd2. Обе стороны подтягивают шашки ближе к центру. Ну и здесь черным надо играть bc7. Естественно, EF6 здесь играть нельзя из-за несложного удара за белых. Белые играют a b6, затем b g5. И выигрывают шашку. Естественно, размейстеры такие детские ловушки видят. И Сергей Белошеев сыграл bc7. Юрий Королев играет dc3. Ну и тут возможны два варианта. Либо э, черные играют, допустим, cd4. И hg5. И возникает примерно равная позиция после hg7. То есть обе стороны проходят дамки. И эта позиция ничейная. Если же черные в этой позиции нападают, cb4. Самое простое уравнение здесь провести э, симпатичную комбинацию. Комбинация, размен. cd4 отдаем одну шашку. Затем fg3 отдаем вторую шашку. fg5. Третью и ДЦ5. Отдали 4 шашки и снимаем 4 шашки с ничей. Именно так и было в партии. Вот это простейшее уравнение. Следующая партия. Белыми играл мастер Иван Смурков. Черными играл мой подписчик Гриша Быков. Кандидат мастера спорта. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта. Белая b 2 летит на b 4 Черная d 6 летит на Е5. Летающая шашка, так называемая. Иван сыграл b5. И Гриша предпочел разменяться. Е4. Позиция черных, конечно, более приятная. Видите, у белых есть от... э... бортовая шашка a5. За счет этого у черных более лучшее положение. Черные развивают свой сильный левый фланг g6. Иван подтягивает отсталую шашку h2. hg3. Далее в партии было еd6. Иван Пытается окружить. Центр черных. Гриша занимает центр. ж 4 bc 5 FG3, FE5. Белые разменялись назад. Накапливают запасные темпы. И Гриша развивает отсталую шашку h8. Играет h 7 Иван сыграл f4. Черные сыграли gf6. де 3 Гриша делает выжидательный ход. FG7. То есть поставил ловушку CB6. Ну, это не страшно. Иван играет CD2. Ну и на ход FG5 уже надо нападать CD4. Лучшего нет. Далее в партии было GF6. Размен. И после хода DC3 и GH4 возникает э, другая симметричная позиция. То есть видите если в этой позиции белые сыграют CB4. За черные выигрывают после хода FG5. Эту позицию мы рассматривали в первой партии GSIC-Narwaixas. Здесь у белых есть такая ничья. Надо напасть CD4 и после размена пожертвовать шашку AB4 и сыграть ED4. Эта позиция была впервые проанализирована чемпионом СССР Борисом Блиндером. В партии Черные напали FG5. И Иван закрылся Fe3. Ну и здесь обычно э, по теории играли раньше De7. И стоит ловушка. У белых есть два хода. EF2 ведет к ничей. А вот ED2 уже проигрывает. Давайте рассмотрим оба хода. После хода EF2 черным надо играть b 2 Лучшего нет. И белые проводят так называемый удар каблуком. То есть отыгрывают шашку. Ну и далее все форсировано. CD6 ab 2 f6 черные грозят напасть сразу же на две шашки, поэтому белым надо играть g2. После нападения f5 белые закрываются h3, черные подрывают пункт e3, ну и возникает равная позиция, ничья. Белые могут поставить дамку, затем занимают большую дорогу, отдают шашку и достигают ничьей за счет обладания большой дорогой. Теперь давайте рассмотрим ход ЕД2. Он уже проигрывает. Ну, здесь все форсировано. Черные играют e 6 Белые dc 3 Размен ФЕ5 назад. ЕД4 ef 6 gf 2 fg 5 ФЕ3. Вот здесь черные жертвуют обратно лишнюю шашку. АЖ3. И играют g 4 У белых единственный ход ДЕ5. Черные уже сами жертвуют шашку dc5 и нападают с поля b4. Видите, отходить нельзя, так как черные разменяются и обрежут шашки белые под походом в дамки по двойнику. Поэтому приходится отдавать шашку c3 и белым, белые пытаются пройти в дамки fe5. Тогда черные играют b 2 Ну здесь бесполезно играть ед6 и аб6, так как черные проводят все три шашки в дамки, затем... Строят боевую позицию и побеждают. То есть в эту сторону также отдавать бесполезно. Тоже проводим все три шашки в дамке. и побеждаем. Кто не знает как строить боевые позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Белые это видят, что проигрывают и еще как-то сопротивляются. Играют Е6. Тогда ставим дамку на поле А1. Ну, после вынужденного хода ф 7 Здесь надо отдать шашку. CD6 ⁇ это единственный ход. Остальное ведет к Затем ограничиваем шашки белых по двойнику. Ну и на ход AB6 уже ставим дамку на поле E1. После хода b 7 закрываемся, не даем белым пройти в дамки. Ну и тут возможны два хода. После CD6 бьем на F4. Ну видите, дамку ставить нельзя, так как она будет тут же поймана. Поэтому белые еще отдают вторую шашку. Тогда точно бьем на поле h2, последняя точность. Ну и в ответ на постановку дамки зажимаем белых по двойнику. Прием называется столбняк. То есть e 2 b7, отходим на g1, ну и после хода на b8 играем на a7 и выигрываем. Вот это анализ неоднократного чемпиона СССР Бориса Блиндера. Также в этой позиции еще был возможен ход hg3 вместо cd6. Тогда бьем уже на h4. Если белый играет cd6 здесь, тогда бьем на h2. Ну и выигрываем похожим образом. То есть видите, зажимаем дамку белых по двойнику и побеждаем. Так, эти варианты были расписаны книге геннадия Хацкевича 25 уроков шашечной игры в партии гриша сыграл более хитро пожертвовал шашку ходом dc5 не стал играть d 7 и играет cb2 а b2 иван сыграл b7 и гриша поставил дамку на поле c1 неплохая ловушка за черных тут у белых есть три хода постановка дамки на поле b 8 этот ход проигрывает так укажу красным Затем ход ЕД2 также проигрывает. И ход ЕФ2 все-таки ведет к ничьей. Ну, Во-первых, постановка дамки на поле b 8 сразу же проигрывает из-за несложного удара за черных. То есть отдаем шашку СД6, затем играем АЖ3 и бьем шашку и дамку белых с несложным выигрышем. Если белые играют ЕД2, как и было в партии, черные выигрывают не менее... Симпатично. Смотрите, играют от СБ6. В партии Иван побил э, с перебоем. То есть, сперва на С7, а потом на С5. И черные снова проводят этот удар. играют АЖ3 и ЖФ4. Затем бьют дамкой на поле b 6 Ну, и после хода ЖФ6 лучшего нет. Черные напали. Поле d 8 И Иван сдался. Неплохое достижение кандидатом в мастера Григория Быкова. Молодец. Так. В этой позиции еще возможно было за белых просто побить назад. Тогда черные здесь выигрывают. Но тут надо играть точно. Надо проводить удар. hg 3 и gf 4 И бить дамкой на поле А7. У белых единственный ход. gf 6 И здесь выигрывает только ход dc 7 Остальное ведет к ничьей. Теперь у белых есть два варианта. Если они играют hg 3 Тогда выигрываем нападение с поля d4. Видите, белым надо отходить. И тогда черные жертвуют дамку и побеждают. Если же в этой позиции белые играют f 7 тогда здесь надо разменяться cd6 и побить именно на поле d4. На e3 это ведет к ничьей. То есть бьем на d4, ну и после хода hg3 играем hg5. Тут есть два хода. Если белые нападают с поля H4, тогда здесь не надо играть на поле F6, здесь надо разменяться. То есть ставим дамку на H8 и снова бьем на D4. И возникает так называемая вилка или штаны. То есть на единственный ход GH2 фиксируем. Шашки белых, поставив дамку на поле F2, и белым остается только сдаться. Если же в этой позиции белые играют GH2, тогда уходим на поле H8. Видите, на АБ6 стоит удар, так называемый трамплин. То есть отдаем одну шашку и забираем сразу же две с выигрыша. Поэтому приходится играть GH4. Но здесь мы снова строим трамплин. Уже за замедленного действия ставим дамку на F6. Ну и на любой ход, допустим АБ6 или HG3, снова меняемся таким образом и выигрываем. Ну и наконец, как надо было в этой позиции делать ничего, Надо было сыграть е 2 Ну и теперь, видите, ЦБ2 играть нельзя, так как белые проводят комбинацию. Отдают две шашки ФЖ3 и нападают с поля Б8. Но здесь все-таки у черных есть ничья. То есть после того, как белые заберут дамку и две шашки, черные играют ДЦ3. Ну и на ход э, дамкой на Ц1 отдают шашку. Затем играют СБ2. Ну и на ход аж 7 Здесь важно поставить дамку именно на поле А1, чтобы не было проблем. Видите, если белые теперь отходим на h8, черные играют d7. Ну и на ход аб 6 просто меняются. С ничьей. Все-таки есть ничья. Ну, правильно, конечно, в этой позиции сыграть. Допустим, на поле А3. Чтобы э, в ответ на нападение просто разменяться. Ну и партия постепенно заканчивается ничей. Теперь, друзья, давайте рассмотрим партию, которую я сыграл в 2009 году с гроссмейстером Владимиром Плаудином. Ну, тогда он еще не был гроссмейстером, был мастером. Но, в принципе, Владимир провел очень Интересно эту партию. Красиво меня выиграл. Смотрите, CD4, FE5. Нам выпала такая жеребьевка дебюта. Ну и э -э, Владимир бьет на поле G5. Возникает дебют, игра Романычева или гибельное начало. Ну, как известно, сам Романычев все-таки бил на поле Е5. А вот на поле G5 любил бить э -э, чемпион СССР Василий Соков. Ну и далее в партии было bc 3 fe 7 cd 4 b 5 э, Здесь после хода АБ2 подавляющее большинство партий э, продолжается ходом АБ4, как советовал гроссмейстер Владимир Вигман. Но Владимир Плаводин сыграл не менее интересно. Он играет ЖР4. В чем идея этого хода? Теперь белые, видите, не могут ставить так называемый кукол ходом dc ДЦ5. Так как у черных, видите, три нападения с поля d6 будет, а у белых только две защиты. То есть белые после этого размена проигрывают шашку, а вместе с ней и партию. То есть после хода G, gh4 я сыграл gf4 и черные разменялись dc5. Теперь я играю bc3 и Владимир полностью уравнивает позицию ходом ed6. Здесь уже у черных появляются даже контр-шансы. Смотрите. В партии я разменялся, cb4, но самый сильный план за белых здесь все-таки сыграть cd4. Теперь черным надо закрываться и белым лучше всего напасть, d5. Черные меняются назад, d7. Ну и после хода dc3 играют gf6, ставят ловушку. В чем идея? То есть видите, если белые сделают естественный ход cd2, они проигрывают из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти несложную комбинацию за черную. То есть, когда э, сдвигаете опорные шашки, всегда смотрите, не может ли соперник провести комбинацию. В данном случае он может это сделать. Черные отдают шашку b 4 затем играют CD4, HG3, FG5 и попадают на поле C1 с выигрышем. Поэтому CD2 играть нельзя. Остается только нападать CD4, но тогда черные меняются вперед после хода b 7 Снова проигрывает CD2 из-за этого удара, то есть CD4, HG3, FG5. И черные попадают в дамки с выигрышем. <coughs> Поэтому у белых единственный ход ED2. Теперь уже черным надо играть аккуратно, сыграть ED6. Ну и после размена вынужденного. FG5, черные бьют на F6 и возникает примерно равная позиция. Вот это сильнейший вариант игры за белых. В партии же я растерялся, раз, разменялся CB4 и черные захватили преимущество. Они сыграли GF6. Возникает также важная позиция, которую полезно знать. Здесь правильно играть CD2, я же сыграл b 5 Давайте рассмотрим вариант после CD2. Белые грозят разменяться fg5. Поэтому приходится черным нападать ходом f5. Белые тогда сами меняются dc3. Ну и на ход h 7 э, снова может возникнуть вот эта позиция, которую мы рассмотрели в предыдущей партии. Если я сыграю b5, черные сыграют gf6. И здесь правильно нападать cd4. Затем жертвовать шашку. И играть e d4 ничейными вариантами. Если же в этой позиции сыграть cb4, тогда, как вы уже знаете, ход fg5 выигрывает, как было в партии Gessic Narvajschers. Но в этой позиции за белых есть и более простая ничья, то есть есть ход до 2 То есть черным надо играть gf6, лучшего нет, тогда белые меняются fg5, ну и куда бы черные не побили, допустим, на f8, После всех разменов возникает примерно равная позиция. В партии же я сыграл не точно, я в этой позиции сыграл b5. И Владимир Плаудин получил преимущество. То есть свел как раз вот к той ничейной симметричной позиции, но он показал здесь усиление за черных. Черные сыграли h7, я сыграл cb2. И в ответ на нападение f5 я сыграл bc3. То есть я уже здесь стремился к этой позиции. После gf6 я знал, что проигрывает cb4 симметрия. Я напал. Но ну, после размена пожертвовал шашку и сыграл ed4 по блиндеру. То есть обычно здесь черные играли fg5 по теории. Но мой соперник удивил меня ходом d 7 Теперь у белых есть три хода. fg3 наиболее точный ход. ed2. Чуть похуже. И ход e 3 уже очень плохой ход. Давайте сперва рассмотрим ход Fg3. Это наиболее точный ход. То есть видите, если черные здесь просто будут играть Fg5, белые сыграют еd 2 и на ход Gh4 сыграют e 3 То есть затем грозят выиграть ходом CB4. Если же черные, допустим, в этой позиции на ход еd 2 пойдут в дамки, Тогда белые проводят удар пяткой, ну и получают более перспективную позицию. Ну, тут понятно ничья, но черными тут не подавишь. То есть после размена fg3 черным надо жертвовать шашку hg5 и нападать ходом d5. Теперь белые отходят и черные продолжают давление. Играют b 2 Надо нападать cb6. Черные отходят cd6. Играем b7. И черные нападают на шашку. Здесь важно не жертвовать шашку Е3, не дергаться, надо играть спокойно. Играем до 2 черные играют dc 5 Ставим дамку и черные играют ЕД6. Видите, дамка белых b 8 ограничена, то есть играть некуда вроде бы, но здесь есть четкое уравнение. Белые проводят комбинацию, можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничейную комбинацию за белых. Играем dc3, затем аб6, затем cd4. И изящно форсируем ничью, побив на поле А5. Ну и черные вынуждены смириться с ничьей. Вот это самое э, точное продолжение после хода d e7 вместо fg5. Также в этой позиции возможен ход e 2 Но здесь уже у черных преимущество. Они жертвуют шашку hg5 и нападают d e5. Надо отходить, dc 5 лучшего нет. И черные идут в дамки АБ2. Если теперь э, белые, допустим, нападают b 6 черные получают большое преимущество. Ставят дамку на поле 1 и затем меняются ed 6 ловят дамку белых. Здесь огромное преимущество у черных, у белых единственная ничья. Вернее, это уже даже. Нет, это уже проигранная позиция, прошу прощения. Здесь у белых ничей нет. То есть видите, если белые просто поймают дамку черных, то черные выигрывают за счет оппозиции 3 на 3. Белым некуда ходить. То есть так играть плохо. То есть в этой позиции еще был ход hg7. И затем надо было сыграть cb6. Теперь у черных есть два ответа. Если они ловят дамку белых, возможную, допустим, побили на C3, черные бьют на E5. Белые все-таки здесь могут уравнять позицию. Играют b 6 черные ставят дамку на B8, и белые играют B7. Далее форсировано H7, h 2 белые не дают черным бегать по полям B8 и H2. Ну и после хода GF6 здесь можно сыграть и d 3 и DC3. Без разницы на ход FE5 играем HG3, ну и на ход EF4. После всех разменов белые ставят дамку на B8, и партия завершается ничьей. Также в этой позиции был возможен ход CD6. Но здесь белых спасает небольшая комбинация. Играем DC3, затем FG3. Ну, после всех разменов возникает равная позиция. То есть рассмотрели ход ЕД2, здесь все-таки преимущество, надо отдать должное у черных. Белым надо играть точно. А я в партии сыграл ФЕ3. Этот ход ставит белых на грань поражения. Смотрите, как черные атакуют. Они жертвуют шашку hg 5 и нападают d 5 Приходится отходить dc 5 За черные играют АБ2. Ну и здесь cb 6 уже практически проигрывает. Есть тяжелая компьютерная ничья. Но ну, на практике черные скорее всего победят. То есть черные ставят дамку на один, 1 Затем меняются. ЕД6. И видите, снова здесь проигрывает напрашивающийся ход ЕД2. Так как черные сыграют АБ2. И нельзя ловить дамку, так как черные занимают оппозицию. Белым некуда ходить. Если же здесь белые играют GF2, тогда черные проводят удар. Они играют fg5, бьют на c3, ну и на ход ab6 меняются dc5 и выигрывают. То есть рассмотрели, ход ed2 проигрывает, также здесь проигрывает ход gh2, Бел, э, черные играют ab2, ну и в ответ на ход hg3 играют b3, точный ход. То есть в чем идея? Если белые играют gh4, тогда уже играем dc5 полностью. Зафиксировали шашку опять. Ну и на ход DF2. Э, здесь уже можно напасть с тыла и выиграть. выигранное окончания возникают. А если белые меняются назад, тогда черные играют АБ2. Ну и на ход FG3 уже нападают. Надо отходить. g4. Затем черные меняют шашку опять. Ну и здесь легкий выигрыш. Допустим, ЕД2. А b2 d 3 ушли обратно. Ну и на ход E4. Здесь важно разменяться, FG5. И черные, видите, отсекли шашки белых от похода в дамки по большой дороге. Так, рассмотрели. То есть, в этой позиции ход e 2 и GH2 проигрывает. Но все-таки есть тонкая ничья. GF2. Теперь после хода DC5 играем e 2 То есть мы грозим. Провести комбинацию A 6 и DC3. Поэтому черным надо играть E 4 Теперь белые играют E4. Ну и в ответ на ход f5 играют f 3 Затем d3. И затем играют F7. Ставят дамку на поле f8. Ну и после того, как черные играют E2, бьем именно на f4. Если белые ставят дамку, э, ставят дамку на e1. Белые могут пожертвовать дамку и прорваться. Снова видите на преддамочное поле это ничья. Если же черные ставят дамку на поле g1, тогда уже играем а 6 И также белые постепенно достигают ничьей. Но это сложная ничья, такое в партии белые навряд ли найдут. Есть, скорее всего в этой позиции белые проиграют. В партии я не попался на этот вариант, но тоже проиграл. Я сыграл h7 и напал cb6. Владимир отошел cd6, ну и на ход b7 черные нападают. Приходится жертвовать шашку. И здесь я попытался как-то активизировать дамку. То есть, видите, после хода b6 дамки некуда ходить. Это слабая позиция. Поэтому я сыграл b7. Черные сыграли e6. И я сыграл GH2. То есть я хочу перевести дамку на поле G1. И затем уже провести шашку опять в дамке. Здесь за черных выигрывал ход f 4 С идеями, которые будут указаны чуть ниже. В партии Владимир сыграл FG5. И я мог достичь ничьей после хода HG3. И боя дамка именно. То есть если черные играют GF4. Играем b 6 И здесь все-таки белые Могут достигнуть ничей. Тяжелая ничья, но она есть. В партии же я растерялся. Я сыграл здесь просто дамкой на g1. И Владимир четко выиграл. Играет gf4. Ну и на ход b 6 ставит дамку на поле f8. Видите, играть b7 бессмысленно. Так как черные поймают мою дамку. И побьют, допустим, на b4. То есть, видите, ставить дамку нельзя, приходится играть Е2. Тогда снова черные нападают, БЦ5. Ну, тут уже приходится ставить дамку, и черные побеждают. <coughs> Поэтому в партии я сыграл Е2, и черные провели небольшую комбинацию, отдали шашку АЖ3, тем сыграли ЕД4, и выиграли. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, анализ двух симметричных позиций, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. Я провел огромную аналитическую работу, которой, кстати, нет ни в одной книге шашечной. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.